И вы даже пять минут не даёте. Давай ещё две минуты подождем. Ну Смотрите, же. нет, но ну я просто переживаю за тех, кто все таки присоединился вовремя и... кивните головой. Вы согласны еще ждать одну минуту? Уже осталось до пяти. Подождем. И тогда снова пять начинаем, да? Потому Всем что. Да, да, да. Подождём. Просим. У нас с Айфона Ирина. Это кто? Это я. Как, как, как, Ира а Калпина. Да, убежала. <как> Это Ирина Калпина. Да. У меня нет Ирины. А, все, вижу теперь все. Ирина. Так. Почему, а, скажите, у меня не делает принтскрин, когда вот э, во весь экран? Почему, почему э, спрашивает, Да, потому что вы знаете, были хакерские атаки. Может быть, кто-то из вас присутствовал на этом счастливом событии. Когда неопознанные люди зашли у нас в вебинар этот без пароля, они зашли неопознанные люди и стали там хулиганить. Это было неприятно. Да. Но мы с ними справились. Отлуп дали, да? Забманули Обманули, обсеклили. Так, девушки, ровно пять минут, все. Все, никого не ждем. Да. Кто не успел, тот опоздал. нас сегодня необычное начало, мы подготовились. Правда, Юлия? Да. Микрофон, только... микрофон включить. А мы выключаем. Всем привет. Ну что, будем начинать наш замечательный вебинар с отличными ведущими, с хорошей компанией, с хорошим настроением. И для того, чтобы наше настроение было максимально полным, я предлагаю спеть. К сожалению, программа не выдержит натиска многих микрофонов одновременно. Опыт у нас уже такой был. И поэтому я предлагаю вам всем подпевать с выключенным микрофоном для атмосферы, для собственного настроения и для боевого духа. Ну что, Ира, не слышу. Я говорю, Давай. что у нас есть первый слайд, Юль. Uh -huh. Все могли uh -huh. подпеть. Отлично. Тогда слайд в студию. Ну что, поем? Sevet a himgamia, in a mattofumana, вот такие музыкальные инструменты от моих детей мне в помощь. Надеюсь, вы присоединились все. Спасибо. И теперь а, можно убрать слайд, Юль. Он пока нам не нужен. Спасибо. Почему-то у нас не на весь экран. Вот. Мы с вами не виделись долгих три месяца. И давайте... Большинство из вас не виделись долгих три месяца, да, некоторые встречались раньше. И просто кратенько поприветствуем друг друга, назовем имя-город, и двумя словами опишем свое состояние за предыдущие три месяца, которые были очень необычными, скажем так. Ну, начнем с меня, for example, для примера. Ирина Склянкина, Тула, мультизадачность и усталость. <звы> Давайте я буду, как на экране, расположенный Михаль. А. Михаль Загорская, Украина, город Запорожье. И мне приходит в голову. Первое, что приходит в голову, это вызов и возможности. Спасибо, Спасибо Следующая у нас наша певица Юля Завальная. Да, меня зовут Юлия Завальная, я из города Калуга, и, ну, наверное, за эти три месяца, ну, какая-то семейность, наверное, уплоченная, и тоже возможности, другие возможности, ищем те, которых не было. Спасибо. Спасибо огромное, Юлия, особенно за песню. Калина. Визань. Галина Манакина. Ага, хорошо. У меня вообще такое ощущение, как будто все происходит не с нами, как будто в параллельном мире. Вот все три месяца я задумываюсь над ситуацией, которая идет в нашей стране, в мире, и вот никак не могу, до, до меня никак не доходит, что же это такое. Это какое-то вот, не знаю, даже не знаю, как вот дальше объяснить это. В общем, фантастика какая-то, космос. Хорошее слово, фантастика. Фантастика и космос, два слова, спасибо. Лена, Лена Красильщик. Лена Красильщик, город Кострома. Э, первые, растерянность, злость, потом собранность. И действительно, ожидание, с одной стороны, что это закончится, а с другой стороны, э, вызов, когда это закончится. Типа два слова. Все. Спасибо. Эмилия Валюженич, Оренбург. У меня школа. Можно одним словом? Сумасшествие. Отлично. Больше нового ничего. Я работала по 12-13 часов, мне ничего не поменялось. Анна. <связывая> Саратова. Могу только сказать, у меня сорвалась поездка Варю к моей дочери, к моей любимой Тане Гришной. Хочу Варю. мама. Рада приветствовать вас. Вот Рада вам маму приветствовать. и дочери. Спасибо. И вы друг над другом располагаетесь, меня на экране, во всяком <связывая> случае. <связывая> Марина. Я? Yeah? Да. Ой, если два слова, то это не ко мне. Вот. Старайтесь, мы вас верим. Нет, не, не, не обещаю даже. Во-первых, у меня сорвалась поездка к папе на день рождения, мы уже сдали билеты в Израиль, пришлось. Во-вторых, Во у меня вот тут сказали ассоциации, что это фантастика, у меня ассоциация с не фантастикой, у меня ассоциация с тем, что я пережила... Много лет назад, в 1986 году, когда я была в Беларуси, когда атомная авария была на Чернобыле, я была в Беларуси, мы гуляли под голубым небом, а оказывается, 1 мая, оказывается, нельзя было гулять. Вот, это вот то невидимое, непонятное, неосязаемое, и вот и сейчас это то же самое, непонятное, осязаемое. Ос... А состояние первое, стресс и паника, потому что... Надо все забрать из синагоги, перевести домой, начать как-то работать, потому что дом к этому совершенно не приспособлен. А сейчас такая, такая удовлетворенность, думаю, как хорошо, не надо никуда ехать, столько много возможностей открылось, пришли на воскресный клуб, пришли новые дети, которые туда просто не ходили. Вот, и вообще открылись еще возможности. Все, я закончила. Про кольцевую железную дорогу не буду рассказывать. Нет, мы видим миру, мы видим миру. А, миру, а, я думаю, а, наконец-то верзила. А я думала, мне показывают, уже пора заканчивать. Два слова давно закончились. Приятное окончание слова. Спасибо, Марина. Марина. Ольга? Микрофон включи. Включаю. Ольга Курск. У меня два слова. Это бесконечная дезинфекция. И надежда, что и это пройдет. Спасибо, Ольга. Жанна. Добрый день всем. Вечер уже даже. Ой, у меня что-то вот прям сплошные упущенные возможности. Новые, правда, тоже в большом количестве. Но упущено гораздо больше. Вот сегодня... В Калуге должен был открыться наш замечательный международный фестиваль мир гитары. Это такое упущение, это просто невозможно пережить. Должна была 6 ума ехать в Москву в Геликон Оперу. Тоже, конечно, все отменилось. В общем, в общем, все. Но сегодня зато вот первый раз за два месяца, наверное, была в центре города. Хотя бы около драматического театра Батином. постоянно. Было хорошо. Спасибо, Жанна. Так, э, Ирина Калпина, микрофон сейчас включу. Не включается. А, нет, Ирина сама самой все включился. Угу, Ирин, не слышим. Хотя включен микрофон, не слышим Ирин. Я слушайте, здравствуйте. Ага. Ирина, Ирина, напишите в чате, если микрофон не работает, напишите в чате, в а вашей ассоциации два слова. Угу, спасибо. Ирина. Хани, включай микрофон. Ага. Меня зовут Хани Гришина, город Орел, и два слова, конечно, все правы, с двумя словами тут не отделаешься, но усталость и надежда, надежда, что все скоро закончится. Спасибо. А, Галина. Галина Мечковская, Тамбов. Два слова не получится, но чуть-чуть побольше. Активное ожидание позитивных перемен в сумасшедшем доме. Вот так. Название для маленькой пьески. Да. Хорошо, продолжим. <смеш> очень точно, очень точно выразила. Спасибо. Спасибо. Настя Могучая, город Луцк. У меня двумя словами. Взрыв мозга. <смеш> Спасибо, Настя. Ирина Мигай. Здравствуйте. Ирина Мигай, город Тула. Очень рада вас всех видеть. Вы знаете, а я эту ситуацию как бы восприняла очень хорошо. На самом деле нам надо было остановиться, немножко подумать, посмотреть, пересмотреть всю свою жизнь. То есть я вот воспринимаю как бы положительно, с одной стороны. Замечательно. Лена Комбас. Потому что мы на самом деле не знаем, вот как бы... В обычные периоды, например, март-апрель, сколько человек у нас умирает? Мы статистику совершенно не знаем. Поэтому нам не с чем сравнивать, к сожалению. Педемиологические порой, как это сейчас говорят. Поэтому будем надеяться на лучшее, как и вы, Ирин. Спасибо. Да. Ирочка, я на секундочку прерву наше представление. У нас есть пользователь, который э, вообще без имени. Итак, э, я бы вот не знаю, на второй странице у нас пользователь, который э, без имени. Я все время прошу вас включить видео, если вы не можете включить видео, напишите, пожалуйста, в чате, кто вы, или у вас э, в вашем ракушечке три точечки сверху. все с именами. Юлиана, Марина, Ирина. Только что имя на пустой клетке появилась Юлина, Юлиана Каева. Да, Нет, у меня Юлина, вот Юлиана Каева. Ну, молодежь, зрительный человек. Да. Спасибо, давайте дальше, Елена. Ну что, работа, работа, еще раз работа, плюс дурдом в онлайн-учебе. Спасибо, нас уже много таких, спасибо. Мариночка, включай микрофон. Здравствуйте, девочки, очень рада вас всех видеть. Ну, дурдом у нас тоже, конечно, дурдом, но школа, слава Богу, закончилась, закончилась замечательно. Теперь будем отдыхать физически и морально особенно. Ну, работа, работа. Я надеюсь на лучшее, что скоро это все закончится, потому что уже это реально надоело. Это изоляция и неизоляция. Спасибо, Мария. Это... Двигаемся Маринша. дальше. Белла, Калуга. Белочка, включайте микрофон. Так. Белочка, да, Белочка не сможем. включай. Да, Татьяну, не включай. Тогда Татьяна, мы вопросы. Включила. Да, вот включила. И включила, и выключила. И включила. А сейчас? Да, Ну, я что могу сказать? Я познакомилась uh -huh. с Кешер поближе. Не с нашим, не с Калужским, а со всеми вами. Увидела, познакомилась. Ну и... Не смогла попасть в Израиль, у внучки был, был Аббат Митсу, а я не попала к ней, к сожалению, очень хотела. Ну и так все вроде бы. Спасибо, Спасибо. большое, Белла, и мы рады, что вы к нам приходите. Татьяна из Калуги, включайте, пожалуйста, тоже микрофон. Пока Татьяна включает, мы попросим Тамару Готману. Тамара, можете что-то Да, сказать. ну что я могу сказать? Вначале было ощущение, что скоро все это закончится. И, конечно, многое было запланировано, и многое не получилось. А теперь на ожидании, что вот-вот мы выйдем из этой ситуации. Спасибо. Спасибо. Тамара. скажи, пожалуйста, из какого города? Из Калуги. Из Калуги. Прекрасно. Вот и как раз Ирина включила, включила камеру и сразу выключила. Ирина, так приятно на вас смотреть. Включайтесь, мы вас рады видеть. Ирина Тарасова. И у нас два вопроса. Пока Ирина опять включается. А, кто может, Лю... Никитина, может быть. Можете включить микрофон? Дядьки, кто ничего не говорил, сразу включайте микрофоны. Лена из Костромы. Я Елена. Без камеры. Может писать, Елена из Костромы. Мы надеемся, что Лена тоже верит, что все это скоро закончится. Это Лена Кузнецова. Да, Лена Кузнецова, мы поняли, да. Лена, напишите по ассоциации с прошедшими тремя месяцами. Юлиана Каева. Okay. Ириан, можешь включить э, звук okay. и сказать нам свои ассоциации с этим периодом? Можешь и камеру. Да, сейчас секундочку, хорошо? Минуточку. Да. Может, да. пока кто-то другой? Может быть, пока написала «Страх, паника и недоверие из Костромы». А Ирина э, написала «Калпина» — это работа в соседнем доме, у нее ничего, пришлось ей работать за всех. У нее самое, самое такое, наболевшее за три месяца. Света, Эстрина, включайте тоже камеру, микрофон, не прячьтесь. Соскучился по всему живу, по живому общению. Хочется всех увидеть живую и потрогать. Согласна. Юляна? Ну вот у нас, в общем-то, все. Кто хотел, кто не может говорить, напишите, пожалуйста. А, а, как вы думаете, почему мы начали а, с песни и не уманаем? Откуда? Откуда эти слова? Не стесняйтесь, кто, кто написал эти слова? Где они? Может, кто-то помнит? Это слова в 133-м псалме Давида. Вот. Да? А Давид – известный еврейский царь, псалмопевец, и о чем же там говорится? О том, что как хорошо, друзья, нам быть вместе, и проводить время, в приятной компании, да, Шевет, Ахим Гамьях, это дружеская компания, совместное приятное время, времяпрепровождение, как и каждая наша встреча. И еще царь Давид тесно связан с, с ближайшим еврейским праздником. Что же это за праздник? Шавот. шавот. шавот. Класс, молодцы! А какие у вас ассоциации с праздником Шавот? Вот когда говорят Шавот, что первое приходит в голову? Ну, теперь цветы уже. Теперь цветы. Праздник урожая, праздник урожая. Праздник урожая еще. Дарование Молоко. Торы. Дарование Молоко. Торы. Спасибо. Молоко. Глинтики с творогом. Молоко, спасибо. Еще. Да. Срочное возрождение. Да. Изучение Торы. Изучение Торы, спасибо. кто -то сказал про день рождения, но я не разслышала. Я сказала, что... день рождения. Да. Возрождение, спасибо, Оль. Еще. День рождения царя Давида. Вас. а еще какой день еще? Если день рождения, то говорят еще день. И день смерти. Да, сразу видно, кто был на семинаре, на последнем <связывание> вебинаре <связывание> по теме что вот. Еще как что-то вспомним. Вспомнишь, Читаем могила, труд. О, классно. Теперь можно, Юль, вывести на слайд, потому что вы очень многое вспомнили из того, что у нас есть на слайде приготовленном. Но что не вспомни, ага. сейчас вместе вспомним. Юлечка, Да Да, да, да. Итак, это второй у нас слайд. Угу. Смотрите, шавуот, имена праздника, смотрите, сколько у него имен, оказывается, 5. Праздник не Тора, вы сказали, праздник жатвы мы не назвали, да? В это время О. начинали убирать пшеницу. То есть до этого времени ели грубую пищу такую, а с этого времени начинали есть хороший хлеб из пшеницы то есть ограничения тоже снимались определенные. Праздник Шавуот, праздник либо клятв, либо недель, семь да, недель считали от Песха до Шавуот. Ацерет, ацерет переводится как собрание. Почему? Потому что это был один из праздников шалош Ригалим, когда евреи приходили в Иерусалим во времена храма, и там было большое собрание. И последнее праздник, название праздника – это праздник Бикурим первых плодов, которые приносили в храм как жертву священников. Когда отмечаем 6-го Сивана в этом году, когда это будет, кто помнит, когда начинаем отмечать? 28-го. 28 28 да, в четверг вечером, да? Остался совсем чуть-чуть. И у нас есть возможность подготовиться к этому празднику сейчас. Собственно говоря, это цель нашего собрания. да? Мы не учимся ради изучения только. Мы с вами встречаемся для того, чтобы углубить знания по еврейской традиции и применить их в своей жизни, так, как мы можем. Да, насколько мы можем сейчас, в данный момент, насколько глубоко, настолько мы и попытаемся это сделать. Отмечаем мы, как сказали правильно, дарование Тора. Да, в эту ночь а, был грохот, шум, а, а, всякие другие эффекты. Бог говорил и подарил людям заповеди еврейские и Тору. Законы и обычаи а, праздника. Мы их еще не называли. Ну, вы сказали уже, например, два из них. Да? Кушаем молочные продукты, это было. Читаем Труд тоже было. Слушаем 10 заповедей. Их слушают на особой манерах, читают в этот день. И это на заповеди праздника. И учимся всю ночь. Есть такое а, особенное обычай. Кто-то, может быть, про него помнит? Не стесняйтесь. Нет. Что это значит, учимся всю ночь? У него есть определенное название. Историю. Из трех букв. Да, учат Тору, и этот обычай называется «учиться ночью». Почему, может быть, кто-то помнит, почему учиться ночью? Ой, евреи заснули, проспали, заснули, проспали. и вот теперь нам <с приходится <с за них отдуваться, за тех евреев. Да, да во время дарования Туры, да, когда Маше ушел, его не было 40 дней, там народ ждал, и в этот день, когда должны были даровать Тору, он спуститься да, должен был, и люди должны были волноваться, стрепеть их. И не спать, а он пришел, все спали там, да? Когда а, это случилось. А как же называется а, обычай исправление этого греха? Ну, не греха, а проступка, скажем так. Тикун? Может быть, кто-то звонит? А -а -а. Лейл? А -а -а. Тикун лейл шоуот, да? Это, это значит исправлять тот а, далекий mm. проступок. Лейла, это ночь, подарок... наверное, да? Да, Конечно. всю ночь учатся, да, до рассвета и mm. не спят. И какой праздник мы получаем, подарок от этого праздника на год? То есть каждый праздник нам что-то несет. Это любовь к Тории и силы для ее изучения. И еще очень важный обычай, который мы затронули, Юрий сказал, что у нее ассоциируется этот праздник теперь с этим, это украшение цветами, да? Что украшают цветами, принято в некоторых общинах украшать дома и синагоги цветами и зеленью это о чем нам напоминает о том тоже о том когда а, а, вручали тору все а, вокруг расцвело а, от того что от этого события и с тех пор а, украшают а, свои дома и синагоги некоторые а, люди Юля, можно следующий слайд Пожалуйста. Uh -huh, спасибо большое. Говорят мудрецы, что, решив дать евреям Тору, Всевышний спросил их, кто мне гарантирует, что вы будете соблюдать и учить ее? Наши святые працы, ответили евреи, но Всевышний не принял их гарантий. Твои святые пророки, ответили евреи, но Всевышний не принял их гарантий. Наши дети, ответили евреи. Если мы забудем Тору, придет новое поколение, наши дети, и народ вернется к Торе. И тогда Всевышний дал евреям Тору. Это вам ничего не напоминает ситуацию? Вот современно, как вы пришли к еврейству? Вот многие, наверное, через детей было такое, что когда-то мамы вот тут есть, да? Мамы отправили детей либо в еврейскую школу, либо в еврейские лагерь, сами очень мало зная еврейства. И потом дети приезжая, начинали делиться. У кого-нибудь была такая ситуация? И постепенно да. в дом входили. Оль, может быть, кратко расскажите нам буквально в двух словах. Микрофон у вас выключен. Я воспитывалась в коммунистической семье, у меня все были партийные, естественно, я ничего не знала, но вот когда Юля стала изучать, она, в общем-то, меня и приобщила. Она в лагерь поехала, потом она в общину меня же привела, ну, а потом и в Кешер. Мы пришли вот так. Спасибо большое. А, то есть что мы видим, что... А возвращаясь к нашему слайду Усиная, люди получили заповеди, да? О чем эти заповеди нам рассказывали? Они показывают, как достичь мира, добра и согласия. А квинтэссенция всех 613 заповедей Торы это 10 заповедей, которые Моисей вынес на скрижа Завета. Юль, можно следующий слайд? Давайте их вспомним, потому что в ночь Шоот читают 10 заповедей на особый манер. Первая заповедь «Я Господь, Бог твой». Вторая, да не будет у тебя других богов. Третья, не произноси имени Господа Бога твоего попусту. Четвертая, помни день субботний, чти отца своего и мать свою. Пятая, шестая, не убий. седьмая, не прелюбодействуй, восьмая, не укради. Девятая, не отзывайся о ближнем ложным свидетельством. И десятая, не домогайся. Как вы думаете, можно сказать, что это только заповеди еврейские? Вообще, чем это стало вот сейчас для нас в настоящем современном периоде? Не слышу, кто-то начал говорить. Да. Моральный кодекс строителя коммунизма. Вот видите, когда... То есть, человеческие, Общечеловеческие заповеди. заповеди уже стали, да, хотя они были даны еврейскому народу. То есть, получается, в этом, да, можно сказать, что миссия в некотором смысле выполнена, да. Еврейский народ светочный для других народов, он должен нести моральные устои, заповеди всему человечеству. То есть... Определенный, определенный прогресс за больше, чем 3000 лет в этом есть, да? Получается, что мы смогли донести. Посмотрите, еще интересно, сколько из них заповедей позитивных, сколько негативных? Ну, все позитивные. Пополам. Нет, ну, есть позитивные – это делай что-то, а негативные – это не делай. А, всего три всего делай. Пять. Это три позитивных повеления. А все остальные запрещающие. Все остальные это да, запреты, не оставляющие сомнений о том, что именно запрещено делать. И тем самым у нас остается очень широкое, позитивное поле для нашей деятельности. И для нас большая свобода действий. Поэтому лучший для нас взрослых, которые раньше не учили Торы, лучший способ отпраздновать Шалот приступить к изучению Торы. А почему? Потому что в Торе очень много всего написано. И жизнестойкость народа Израиля. История, учение – это рука помощи, которая может быть протянута каждому у нас в любой ситуации, мы найдем ответ на свою ситуацию, да? Поэтому можно использовать эту возможность для лучшего, для приближения к Торе и для лучшего познания себя. Особенно вот в эту известную ночь теку Лейл шивод когда исправление Шевуот. Потому что Ари в шихан говорил, знаете, что тот, кто вообще не ложится спать в эту ночь и занимается Торой, сможет спокойно спать в остальные ночи, и с ним ничего не случится. Вот поэтому мы надеемся, что читая Тору, мы точно знаем это, да, мы улучшаем свою жизнь разными, в разных наших ипостасях. Вот. И об одном очень важном еще обычаи шивота расскажет Хани Гришна. Хани, пожалуйста. Спасибо большое. Да, Ира, конечно, много очень сказала, это самое такое такая базовая информация, которую нужно знать. Но мы сегодня немножко поговорим больше о глубоком понимании этого праздника. Если можно, первый, вот слайд следующий. Первый, а не не слайд, первый. Слайд, о, да, да, да, спасибо. Да, эм, да. Угу, да, да, да, спасибо большое. Эм, множе, множество есть интересных фактов касательно каждого нашего праздника да, и в том числе шивота. мы затронем только а, одну его грань, но постараемся разобрать а, достаточно м -м, хорошо. Для чего? Для того, чтобы, а, каждый из вас знает, что в обычное время до а, самоизоляции, а, что мы делали в Шивуот? Мы, у нас был особый а, порядок, да, мы знали, что нужно прийти в синагогу, послушать 10 заповедей, остаться на трапезах в синагоге и так далее. Сегодня мы оказались в такой ситуации, что эм, мы должны делать все сами. Шивот лег на наши плечи, и, возможно, для кого-то это не проблема. Это замечательно, если вы э, уже отмечаете праздники еврейские дома, это просто прекрасно. Но в основном люди, конечно, не знают, что делать. И вот нам показалось, Сыра, что задача сегодняшнего вебинара заключается в том, чтобы помочь всем нам эм, подготовиться к празднику и понять, как я могу самостоятельно отметить этот праздник, этот очень важный, очень значимый праздник дома со своей семьей. Эм, если можно, следующий слайд. Эм, вы наверняка знаете, что... Очень большое место, большую роль занимает еда в каждом нашем празднике, начиная с шаббат <клев> и заканчивая эм, э, всеми праздниками, которые вы знаете. Э, Роша-шана, фиш, яблоко в меду, э, лейков, медовый пирог, да, самые такие наши известные блюда. Э, э, Песах – это Маца, Пурим это куша ханука – это пончики. И, э, наверное, вы слышали неоднократно такую шутку, что, э, говоря так, что такое еврейский праздник? Э, нас хотели уничтожить, э, Бог сделал чудо, спас нас, пойдемте э, поедим и сделаем лихаем. Да? Э, это шутка, с одной стороны, но по факту это так и есть. Действительно, еда занимает большую роль в иудаизме. Очень много у нас строится вокруг нашего стола. У нас есть очень много красивых элементов касательно наших блюд традиционных, праздничных. Это действительно так. И на первый взгляд шавуот вообще не вписывается вот в, эту, в этот ряд праздников со всеми остальными. Почему? Потому что животу приписывают роль очень духовного праздника. Это праздник дарования Торы, как Ира сказала, это праздник ночного бдения, изучать всю ночь Тору. И как-то даже неуместно, как-то немного ну, стыдно говорить о том, что надо еще есть, это же все-таки день дарования Торы. Это такое важное событие для всех нас, для еврейского народа, поэтому пройду, как-то стараются сказать уже потом. Главное, что это такой духовный праздник. Даже мудрецы наши говорят, что шаббот приравнивается к Йом-Кипуру, что если человек в этот день изучает Тору, целый день и всю ночь, то он от, от, отгоняет от себя обвинителей, тех обвинителей, которые будут с нами потом на высшем суде и будут нас там в чем-то обвинять, да, и, и стараться испортить нам приговор. Эм, оказывается, так воспринимается живот. но, как уже было сказано, как э, делились женщины своим мнением, что ассоциируется с животом, да, это тоже, конечно же, еда. Эм, э, давайте попробуем, э, перейти на следующий слайд, да, я хотела сделать вам такой э, небольшой интерактив, вопросики, проверить себя. Я вижу, аудитория очень-очень подготовленная, у вас есть такие хорошие знания, но эм, все-таки я попробую вас чем-нибудь удивить. И э, первый вопрос э, вам следующий. Вы можете отвечать голосом, вы можете писать в чате, как вам удобно. Э, следующий вопрос. Я э, его зачитаю и вам немножечко объясню, что я имею в виду. В какой еврейский праздник трапеза важнее? Что значит важнее? Я имею в виду с точки зрения еврейского закона. Например, если человек не может найти, э, скажем, мясо в Песах, это страшно или не страшно, что он не поест в этот праздник? Или, например, если он не сможет устроить себе трапезу Грашена, это критично по еврейскому закону или не критично? Как на ваш взгляд, какая трапеза важнее вот в этом ключе, Um, в какой праздник? Как вы считаете? Початить, говорить. Как удобно. <смех> ну, в песах Наверное, надо обязательно, что полома не квасное. Это же обязательно, и этого избежать нельзя. А если нету? Как ты думаешь? Не, есть, не есть квасное, по крайней мере, точно. Ну вот если... ну Да, хороший ответ. Но я имею в виду, если у тебя нету э, возможности поесть... Чего-то, а мы понимаем, что лагерем это. Лагерем отцу готовили, я не знаю, как так может получиться в наше время. Ну да, да. Ну хорошо, спасибо. Кто еще как читает? Интрига. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь, девочки, включайте микрофон у нас. А у нас есть вот еще наш чат. Лена пишет, мне кажется, что песа Лена из Костромы. <échanges> мне <сODes> кажется, что э, после поставь юмки пур, потому что человек постится и в общем-то силы. У него уменьшается, нужно восстановить силы. А мне кажется, что это Пурим. Надо. Почему? Почему а, Пурим? Почему? почему Пурим? Да. Пурим? это как Йом-Кипур, да? Кепурим, как Йом-Кипур. Угу. Это тот день, когда действительно произошло спасение еврейского народа. А, как известно, в пур мы не кушаем, а кушаем перед йом пур и если ты покушал перед йом пур то тебе засчитывается, как будто бы попастился ты, да, ну вот, то Пурьям он выше даже, чем в йом поэтому в духовном смысле выше, и поэтому трапеза там очень и очень важна. Угу, спасибо большое. Есть еще какое-то мнение? Я тоже думаю, что песах, потому что это заповедь э, в песах съесть э, мацу с горькой зеленью и рассказать об исходе. То есть это обязательный элемент праздника. Uh -huh. Спасибо. Также Роша Шана с обязательными блюдами символическими. Что должно быть на столе в Роша Шана и что мы должны есть? А как Яблоко же? с медом, да. Uh -huh. Интриг, а голова. В голову голову рыбы. <сос> Интрига. Гранат. Гранат. Ага. А может, ну... может, живот? Нет. А, что? Не а почему Марин почему? почему бы и нет? Ну не знаю, потому что всю ночь надо учить, голодным это делать тяжело, надо есть, принято есть молочную еду, ну не знаю, вот мне почему-то кажется, что живот. Мне тоже. И не разделились. Мне, ну, сейчас услышу. Да. Вот. Спасибо большое, очень замечательные, по варианты ответов, прекрасные. Я почему-то была уверена, что вы на первый вопрос ответите сразу, Хорошо, вот, потому что это тема нашего занятия, но это не тот ответ, но да, на самом деле, как мы можем узнать реальный ответ? Это вообще такой вопрос очень некорректный, потому что что значит важнее? Кто, Где эти весы, которые будут сравнивать эти праздники, да? Но к нам приходит Шульханарух, это свод законов еврейских, и дает нам очень интересную ситуацию, из которой мы понимаем ответ на этот вопрос. Он говорит следующее: что если человек обязан поститься, если вы знаете, есть у нас общественные посты, да, это Емкипур, 9 ава, 17-е а есть личные посты. Например, человеку приснился очень страшный сон. Он может поститься на, на следующий день, чтобы как бы избавиться от этого неприятного переживания. Или человек еще по каким-то причинам должен поститься лично сам. Так вот, Шульхадарух пишет, что если человек должен поститься, у него есть личный пост, который выпадает, который выпадает на Песах, или Суккот, например, или на пурим, или на Рошашана, то он может поститься. Но только, есть одно исключение, только не в Шивот. Если его личный пост выпадает на живот, он не имеет права поститься в этот день. Из этого мы делаем вывод, что значит, поесть в праздник Шивот, мы сейчас не говорим конкретно о молочной еде, а в принципе о трапезе праздничной, Поесть в праздник в живот важнее, чем в другие праздники. Понимаете? А, а пока... Ага, отлично. А пока сделаем паузу. А, раз уж мы поняли, что в живот обязательно надо поесть, а, и, как уже было сказано, мы, да, действительно, мы едим а, традиционно молочную пищу, а, я нашла вам такие несколько вопросиков а, на логику, на интуицию, на нашу женскую. Да? Как вам кажется? А, везде, повсюду, где бы ни жили евреи, они соблюдали традиции. А, как вам кажется, какое традиционное блюдо нашего ООД вот, в общинах Литвы, Беларуси, и Украины, как вам не кажется, может быть, вы это знаете, ответ. А, и варианты, пожалуйста, перед вами. Можете также писать, можете голосом отвечать, а может быть, вы назовете мне свое, свою версию традиционного блюда. Пожалуйста. Что же это за блюдо такое традиционное? Ашкинацкие общины. Кугл. Кугол, мне не тоже не кажется, кугол. Мне кажется, кул. Я слышала вроде. Ага, так. Спасибо. Вижу в чате тоже ответ. Ага. Драники. Анна пишет, что это драники. Да. Еще Спинаны, да. Мне ну, одной кажется, что это бонусовидный пирог. Не, ну это тоже что-то странное. Нет, э, тоже хочется, это... хочется во всяком случае, да, Юль, назвать, поскольку... Да, ты сгон... У, хочется. Спасибо, да. Кто-то еще хочет ответить? Не, вы угодницы, вы. Нет, мы как бы вот как это сказать, когда это зрительно. Методом исключения пирог, поскольку молочная кухня. Так, спасибо. Надо что-то с молоком, да. Ну, можно все молоком запить, любое блюдо. Я даже и не знаю. Ну, давайте я вам э, скажу, на самом деле, конечно, э, это все, информацию я искала, да, в, э, в э, достаточно хороших источниках проверенных, и, и, и блюд, может быть, огромное множество, но то, что э, я нашла, это действительно конусовидный пирог в виде горы Синай, и это даже могут быть не только э, э, в башкенадских общинах, я встречала еще это в других э, общинах, сепарских общинах, где они делали какие-то печеньки из треугольной формы в виде горы Синай. То есть вот этот символ гора Синай, он присутствовал даже в кулинарии в наших блюдах. Представьте себе, то есть можно пофантазировать, да? Повторить. Время да. есть до четверга. Конечно, несколько, мы можем есть все, что угодно, да, сегодня мы можем есть драники со сметаной прекрасно, да, и куга, все остальное, но вот это то, что было традиционно. Следующий вопрос. Евреи из Курдистана едят в Шавуд утром глу. Что это такое? Рисовая молочная каша. Так, спасибо, Еще мнение. Гу. Соленый сыр. Спасибо. Соленый сыр. Успел погуглить. Так, ага, вижу еще, да, каша, мнение. Обделили вы запеканку с рыбным блюдом, ладно. Вот, пожалуйста, не обделили, вот запеканку. Спасибо, спасибо. Mm -hmm. Ой, а у меня тогда круглый год вот, запеканка любимые блюдо. Творожное. Да, моя Хорошо. тоже, моя тоже. Ну что, на самом деле много прозвучало правильных ответов, это действительно рисовая молочная каша. Молодцы, похлопайте себе. Можно следующий вопрос. У евреев какой страны принято сохранять с песоха несколько мацот, мацы, крошить, смешивать с молоком и медом и есть после молитвы перед трапезой, дабы исполнить сказанное мед и молоко под языком твоим. иметь в виду торы, мед и молоко. И страны, пожалуйста, Россия, Израиль, Марокко, Америка. Ваше мнение? Я думаю, Марокко. Я думаю, Марокко. А всем захотелось. Да. Можно и в сегодня. А Я думаю, что Израиль. А, я думаю, Марокко. Это самое экзотичное. Да, Израиль просто... В Израиле там, просто... а, в Израиле, там смесь, смесь, смесь атомная. Да. Нет, Но нет. у марокканцев много позаимствовано, конечно. Елена. Спасибо, Елена. Елена сегодня поддерживает непопулярные ответы. Спасибо вам. Свет в студию. Вы правы, большинство правы, это Марокко, да, действительно, Марокко. Представьте себе, где бы евреи не жили, в каких бы отдаленных местах они не находились, у них у каждой, у каждой общины были какие-то очень необычные красивые э, обычаи, связанные с блюдами животными, да? и чаще всего это, конечно, молочные блюда. Идем с вами дальше. Итак, мы с вами поняли, что действительно да, очень важно поесть живот. Это так. Но нам, у нас появляется споры из Талмуда, который рассказывает нам о такой о, о, задаче, да, о таком вопросе, который поднимается там. Но что же важнее в шивот? Все-таки изучать Тору? Это все-таки праздник дарования Тора, да? Или же э, поесть хорошо? Мы же сказали, что если у нас э, Шурхан Арух, свод законов, дает такое м, понятие, что в шивот очень важно поесть во что бы то ни стало, как понять, что важнее? Как понять, э, как провести этот праздник э, в лучшем виде, да? Идеально. Вопрос. И э, в Талмуде сталкиваются, э, в хорошем смысле слова, два величайших мудреца: это раби Элизар и Раби Йошу, которые говорят, что один говорит: в живот надо только изучать Тору, все остальное это вторичное, даже голодный, да, ты не должен чувствовать голод. Какой голод ты э, питаешься словами Торы. Где тут голод? Нет, учи Тору, изучаю ее всю ночь. И весь день, и это то э, исполнение праздника, которое должно быть. Это делать. И он говорит, это не просто на пустом месте, он ссылается на э, источник, на Тору. Он находит фразу, где написано про праздничный день. Праздник посвяти Господу Богу твоему. Все понятно. Для кого праздник? Для Господа Бога. Значит, что я должен сделать? Я должен учить Тору, молиться, учиться и так далее, и так далее. Вот его позиция. Другой говорит совершенно и другие вещи. Он находит другой стих в Торе. Вы не поверите. И говорит: нет, сказано про праздник совершенно другое. Праздник будет вам или перевод другой для вас. А значит, что я должен делать в праздник? Я должен хорошо поесть. И тут они начинают спорить. Но, как вы знаете, в Талмуде мудрецы... Талмуд весь, он пропитан этими спорами, и всегда талмудический спор — это спор ради истины. Не для того, чтобы кого-то задеть, показать, как я умнее, чем ты и так далее, а это спор ради истины, а не ради спора. И так вот споря, по, основываясь на источник, на Тору, две такие крайние позиции, вдруг один из них, Раби Йошу, приходит к мнению, слушай, значит, должно быть 50 на 50. Часть дня мы учим Тору, а часть дня мы хорошо кушаем, и на этом они и разошлись, можно сказать, да? И на самом, на самом деле из этого вытекают наши обычаи праздника, о которых сказал уже Ира. Первая половина праздника – это вечер, когда мы начали его, мы зажгли праздничные свечи у себя дома, и, ä, помолились вечернюю молитву, да, и собрались со своей семьей. и плавно переходим в ночь. И ночью действительно очень важно ä, посвятить это время Всевышнему, получить Тору. Тикун Лейл Швод, который сказала уже Ира, ä, это такое... Интересное ну, времяпрепровождение, оно очень таинственное, потому что это ночью. Для того, чтобы человек не просто сидел и не знал, что читать, есть сборник специальный для ночи в шивот, где я, я этот сборник просто обожаю, потому что там первая часть этого сборника, она посвящена краткому пересказу каждой недельной главы. Представляете, вот как есть учебники, краткий пересказ «Война и мир», да, или там любого другого произведения, а это краткий пересказ каждой главой Торы. И ты за ночь как бы учишь всю Тору просто в кратком пересказе. Это невероятное такое, у тебя ощущение такое великое, что я всю Тору прочитал, да? Перед экзаменом как, да, mm -hmm. тебя, да? Не учил, да, не учил да. весь год, а тут раз тебе, завтра экзамен. Вот тебе, Да, да, да, да. Конспект. А вторая да, часть э, да. этого сборника, ну, там есть тоже множество разных еще э, таких э, отрывков и... интересных и псалмы, и все остальное, но э, основная центральная часть это свиток рут. Это потрясающая, фантастическая история э, судьбы рут, моавитянки невероятная, просто я, я удивлена, почему еще нет блокбастера по, по истории, да, это фантастическая история, и тоже это очень интересно читать. С одной стороны, изучение Толь ночью это обязанность мужчин, то есть, по идее, они обязаны это делать, но никто никогда не говорит, что если женщина хочет, она не может этого сделать, всегда иудаизм, открыть для женщины и она может тоже э, учиться ночью если она хочет если она может физически ей это несложно она может тоже это делать и мне кажется каждый из нас э, должен в этом смысле подумать как он сможет эту ночь свою провести да, или вечер как он может это учить если у меня дома тора чтобы ее почитать если у меня дома свиток руд чтобы его прочесть или если у меня его нет нужно мне, у нас, слава Богу, есть еще дни до праздника Шивот, чтобы позаботиться об этом, как-то найти информацию в интернете, на каких-то сайтах, скачать себе некоторые истории, или просто почитать и, и потом рассказать это своей семье. У вас будет э, большое такое мероприятие Global Шивот, на котором будет все опять повторяться, вся информация. Это тоже очень информативно и важно для того, чтобы в праздник сам прийти с такими, с багажом знаний и делиться э, этим багажом знаний со своей семьей. А второе, что тоже мы должны подготовиться обязательно, это, конечно же, э, молочная трапеза. Ну, или просто трапеза. Есть люди, которые не могут есть молоко или не любят есть молочные продукты, да, это не значит, что они страдают в этот день должны давиться, не дай бог, этой едой. Ни в коем случае. А, у нас любой праздник, еврейский праздник, это мясо и вино. То есть, если ты в праздник не ел мясо и вина, значит ты праздник не отмечал. То есть, по идее, у нас э, может быть обычная трапеза, наши как в шаббат, как в любой другой праздничный день. Но вот при этом есть молочные блюда. Тоже есть у этого причины, конечно же, мы не просто так это выдумали. И это тоже нужно позаботиться об этом, продумать. Тоже, что уже я еще не сказала, 10 заповедей. Да? Мы привыкли в свой живот ходить в синагогу, слушать 10 заповедей. Сегодня это невозможно. Давайте подумаем, как это можно сделать самостоятельно. Можем ли мы заранее себе распечатать эти 10 заповедей, если мы немножко их не помним? Или если мы их хорошо знаем? обсудить их со своей семьей, со своими детьми. Я вам скажу на своем собственном примере. У, у нас трое сыновей, сыновей, слава богу. И мы, у нас есть такая вот традиция дома. Мы с ними очень много обсуждаем какие-то недельные главы, например, да. И сейчас период идет, когда мы учим книгу Перкей А вот». Слышали такую книгу? Известно вам название? Uh -huh. «Поучение отцов», да, это, uh, это книга о этической стороне иудаизма, Боль, там больше этики и морали, где мудрецы делятся своим мнением и говорят, как вообще должен себя еврей uh, с mm -hmm. uh, моральной точки зрения вести себя. Потрясающая книга, я ее просто обожаю, и мы с детьми учим эту книгу. И я вам хочу сказать, что... Uh, мы не просто ее читаем, а мы обсуждаем каждую какую-то цитату, да, и можно от них столько узнать интересного, как они вообще все это понимают. И то же самое с 10 заповедями. Поговорить с ребенком: как ты думаешь? А вот если бы не было в 10 заповедях заповеди "не убей" или "не воруй", как бы выглядел этот мир? А как ты думаешь? А зачем в 10 заповеди Бог поместил заповедь уважения к родителям? Почему это так важно для Бога? Или, например, почему там есть шаббат, да? Это так интересно с детьми обсуждать, это рождает такие инсайты интересные у детей и у самих родителей. Мы сами начинаем видеть своих детей вообще по-другому, потому что затрагиваются темы, которые мы в будние дни вообще не поднимаем. Это очень-очень интересно. Я вам очень рекомендую подумать, как это все сделать как семье преподнести эту информацию. А что касается молочной еды, конечно, любая хозяйка будет готовиться, будет думать, что семья любит больше всего, и готовить эти блюда. Я вам тут не советчик, я уверена, что каждый из вас, конечно, знает очень много всяких рецептов замечательных, но почему мы вообще едим молочную еду? Есть множество мнений, конечно, самые популярные это то, что когда евреи получили тор на горе Сина, они получили плюсом еще бонусом, да, все законы, помимо 10 заповедей, еще 603, и в том числе законы Кашрута. А мы знаем, что закон кашрута говорит нам о множестве множествах этапов, как нужно забивать скот, как нужно высаливать мясо, да-да-да. И евреи поняли, что у них проблема. Вся их посуда не кошерная, эм, и вообще все, что они ели до этого, походу не вот. И что же у них было? У них был из домашний скот, они надоели молока и сделали из этого какую-то еду, ели там творожок, сметанку и так далее. Это одно мнение. Второе мнение, одно из мнений, да, это то, почему именно, э, почему именно молоко. Молоко это такой продукт удивительный, который без э, отходной. То есть мы сделали из него творог, мы его, в принципе, можем попить так, да, ничего не делаем, мы можем сделать творог, можем сделать сметану, масло, сливки, а еще на, на остатках пожарить блинчики, и у нас ничего, мы ничего не выкидываем, нет ничего ненужного в молоке, да? а, Ну, кто-то пенку не любит, но кто-то любит. Но, в принципе, молоко, оно такой продукт, который можно из него, вот как как известное выражение из фильма, забыла, ладно, не буду, не буду, не вспомню. В общем, вы поняли, да? И то же самое Тора, почему э, молоко? Потому что молоко, как мы уже читали в Широ Ширим, Песнь, Песни, э, молоко и мед э, – это сравнение с Тор, со стихами Торы. И Тора, она тоже, э, нет в ней ничего, что человеку было бы лишнего, лишнее, что человеку было бы, ну, то есть, ненужное для человека, она вся нужна ему, потому что он, жизнь его меняется, он, начина, он сначала в одной ситуации, ему это актуально, а завтра он в другой ситуации, ему совершенно актуальны другие вещи, поэтому вот это сравнение с молоком. И я подумала, что, может быть, я смогу вам облегчить немножечко жизнь, тем, что помимо ваших уже рецептов, которые вы любите и готовите, может быть, вам захочется приготовить что-то новое. У меня есть мои такие ходовые рецепты, это творожные пироги или чизкейк, которые я делаю обычно, и всегда, когда я делюсь каким-то рецептом, начинают мне женщины мои говорить, ой, у меня нет духовки, ой, у меня там только мультиварка, или ой, там, или еще что-то, да, так, поэтому я подумала, лучше я приготовлю три вам рецепта на все случаи жизни, если есть духовка, если нет духовки, если есть только мультиварка, в общем, разные-разные, но это, конечно, для тех, кто любит молочную пищу, поэтому я вам с вами с радостью делюсь этим, я думаю, что Ира потом вам пришлет этот файл как картинку, mm -hmm. вы сможете это себе оставить, это простые рецепты, я не готовлю никогда что-то сложное, и на это сложно, что-то сложное, так что мы тебя прекрасно это понимаем, Это просто много текста, это просто много текста, это так кажется, все это очень легко, вот мой личный фаворит, это первый, первая колоночка, рецепт чизкейка в мультиварке, я его обожаю, мы все, все семья его обожает, это очень просто и очень вкусно, и я вам очень его рекомендую. Ира знает, она тоже по нему готовила. Да, только хотела сказать, я тоже да. по нему готовила, спасибо тебе большое. И хотелось бы дополнить, пока не ушли далеко, еще дополнить версии, почему же все-таки молочная пища в живот. Что произошло с еврейским народом, когда были даны заповеди? Считается, что народ родился окончательно, да? Он вышел из Египта, там, рождался через море, шел-шел-шел, и вот он стал народом, только с получением заповеди. А чем кормят новорожденных? Молоко. Молоко. Молоко. Молоко. Да, вот еще одна причина молочной пищи. И еще одна причина есть. Когда они куда шли? В какую страну? Как эту страну называют? Страна текущая? Молоко. Молоко. Молоко. Молоко. Видите, сколько мы можем найти аллюзий с этим словом. И можно просто поговорить, да, как правильно сказала Хани. Спасибо тебе огромное за такой экскурс. Молоко. Видите, как сплелось кулинарное... Что? Извиняюсь кулинарно обучающий экскурс. Да? То есть мы коснулись и торы, и обычных бытовых тем, и воспитания в семье. То есть можно комбинировать. Да? Различные варианты есть, отметить праздник дома. Хотелось бы буквально прям закончить но вашими словами. Кто уже имел опыт проведения шоу-то в семье? Вот сейчас невозможно пойти в синагогу на своем уровне. Не говорим, что это очень сложно. Кто встречал шоу в семье? Как это было? Поделитесь просто своими лайфхаками. Как можно встретить? Что мы можем сделать? Вы сейчас что-то может быть новое услышите? Что-то у вас уже было. Ирочка вроде только вы и с Юлей подняли руки, поэтому рассказывайте, делитесь. <смех> Понятно, мы поделимся. А как вот у нас есть замечательная участница, которая подготовилась к шоу-оту тоже, помогла подготовиться Ань. Скажите чуть-чуть про свой флешмоб, который вы запустили. Мне хочется э, из уст Ани это услышать. Это такая тоже подготовка к шоу А вы почему-то скромно не подняли руку. Расскажите, как вы всех э, всех нас завели, шоу-от а да. Да, взбодрили. Расскажите, Ань. Как вам спасибо. пришла эта идея? Праздник своими руками называется. Да, девочки, всем большое, всем большое-большое привет и ну огромное спасибо, огромное спасибо, спасибо. за то, что а, вы откликнулись и за то, что а, все были настолько прекрасны. И я просто хочу сказать, что если кто-то еще а, не успел, а, но собирается снять свои ролики. Пожалуйста, мы ждем, отправляйте, мы сделаем дубль два. А, вот, и вы все будете запечатлены в одном ролике, и все будут это яркие цветочки в букете Кэшера. Вот. А, идея пришла спонтанно. Э, я, сказать, вот, как бы видела много флешмобов, и Цветаль, решили, что очень классно будет что-то вот хотя ну, как бы и на расстоянии, и несмотря на изоляцию, попробовать с помощью вас, тоже, уважаемые дамы, украсить синагогу, потому что финальный кадр вы видели, это было в синагоге. И всех вас мы благодарим, что вы помогли нам украсить может быть, вот так вот виртуально нашу синагогу в Орле. Ань, а вы еще вот. говорили, что Даша сделает отдельный ролик из участниц нашей программы. И будет вот... Э, она спонсирует да, да, да. девочки, да. которые да. придут друг другу цветы. И вы смотрите, перед каждым праздником шоу, то у вас будет такое украшение, которое вы сделали своими руками. Огромное вам спасибо, Даша, за идею. Ой, господи, за да, идею. А Даша за вот ее последующую реализацию. Мы ее скоро увидим. Мы можете достать свои передачи цветов. В наш чат, и тогда у нас будет еще такое украшение к празднику, да, это один из вариантов украсить свой дом. Спасибо огромное, Ань. Можно... Да, девочки, нам... да. ага. Я просто хочу сказать, девочки, которые вот сегодня утром еще э, высылали свои э, э, ролики, вы не переживайте, все будут запечатлены, поэтому есть еще время, пожалуйста. Мы ждем Спасибо, полную Юль. версию потрясающей инициативы, а не все ваше участие, вы увидите на странице проекта Кешер в Фейсбуке нашего от Обязательно. Поэтому пока мы массово не рассылаем, и все себя обязательно увидят, следите за новостями, и вы увидите этот замечательный ролик. До а -а -а. дня не поздно прислать э, свое видео. Нет, нет, нет Даша не сделает поздно. еще. Не поздно, присылайте. Даша смонтирует отдельный ролик еще, где будут только девочки э, из Кашера. Вот. Да. Она захотела, вызвалась инициативу, маме предложила, что хочет сделать так, и мы так сделаем. Вот. Юль, ты хотела что-то сказать? Да, я хотела сказать... Э не относительно к шивоту, хотя я отмечаю шивоту дома, это, наверное, мой вообще любимый самый праздник так. из всех еврейских праздников. Mm -hmm. Я не знаю, почему, но я почему-то очень люблю шивоту, очень люблю его отмечать не дома и в своей женской группе, Мы всегда в женской группе устраиваем конкурс молочных блюд. И, кстати, вы можете все это сделать даже mm -hmm. онлайн. У нас у всех есть чаты, и и говорили про то, что начать с себя и начать привлекать своих женщин. Помидорчик нарезала. И мы можем приготовить дома что-то вкусное и интересное, может быть, по рецептам показать, как это здорово получилось, делиться этим. И, и, и это всегда очень интересно. Но мне хотелось еще, кроме того, что я люблю шуфу, сказать, тут, тут собрались все, кто меня знает, не знаю, как регионального представителя, но э, в ближайшее время я буду работать еще с программой «Ладор-Вадор. Э, Мамы-дочки». «Ладор-Вадор» — это очень важно. Вот Ханя очень здорово рассказала нам о том, как мы можем вовлечь наших детей в домашние отмечания, праздника и с ними обсудить. И, э, можно, да -да -да. можно это перебить на секундочку? На самом деле, у меня была великолепная, потрясающая возможность оказаться на семинаре «Мамы-дочки». Почему она была уникальная и великолепная? Потому что у меня нет дочерей, у меня три сына. Uh, не, не вечер. Был... Ну да, пока, пока, пока три сына. Но uh, то есть мне было как бы, как я могла попасть на это кино? Но, слава богу, Юля меня пригласила, и я получила такое удовольствие, это такое счастье видеть uh, маму и дочь которые настолько близки, и даже если у них есть какие-то, ну, у всех есть какие-то, да, там, разлады периодически, но то, что я увидела на семинаре, это что-то фантастическое, я, ну, со слезами на глазах буквально была от, от умиления, какие Привет. там мамы, какие там дочки, какие все инициативные. Это просто восхитительно было для меня. Спасибо большое. Спасибо, Хани. Это было восхитительное занятие. И у нас тут есть участницы семинаров «Мам, дочек» прошлых лет. И они тоже могут подтвердить, как это здорово. Я уверена, что среди нас еще есть участницы будущих семинаров мамы дочек», у которых девочки еще чуть-чуть подрастут. Они как раз карантин все закончится, Мы все встретимся на семинаре мамы и дочки». Я семинар этот очень люблю. И веду его с момента моего прихода в проект Кешер. Вот 8 лет я в штате Кешер, 8 лет я веду семинары мамы и дочки. И наша программа, она все эти 8 лет развивается. И сейчас у нас выросло очень много девочек, наших девочек, которые приезжали когда-то на семинары мамы и дочки, а теперь они решили, что у них будет свое молодежное крыло проекта Кешер. И очень здорово, мне очень приятно, что в это молодежное крыло входит Моя дочка Ася, которая была на семинаре мамы-дочки, Мира Флейс, которая была на семинаре, мам семинаре мамы-дочки, Даша Каменская, которая сейчас обучается на лидерской программе, Сонечка Бранштейн, которая не дочка, но племянница нашей Лены Фельман, которую вы все знаете. И девочки будут делать сами они решили менять мир своим личным примером. И они будут собирать таких же девочек, как они. И, э, вы можете прислать мне контакты ваших дочек, внучек, э, племянниц. Девочки объединяют их в свою группу, и взрослые туда не лезут. Они будут сами проводить свои встречи, они будут играть в интересные игры, я очень надеюсь, что мамы этих девочек придут к нам на следующую встречу, а мы с Кирой уже запланировали, что мы будем мам привлекать в программе на возвращение домой» и будем учиться с ними вместе и вместе расти. Возьмем, маму, мы не против, девочки. Возьмем празднование, возьмем, спасибо. Спасибо, Юль. Хотелось бы поблагодарить Хани, нашу специальную гостью сегодня, за то, что она так умело и интересно поделилась с нами своими знаниями и своими навыками кулинарными, показала нам своего прекрасного малыша, тоже он скрашивал нашу картинку, еще один малыш мы тут видели. О, привет, Даша. Даша пришла Каменская. Малыш у Мили, да, тоже. Иногда мы видели его Ой, там. Один малыш с мамой. У нас был. один Ой, девочки, девочки, извини, пожалуйста, это не Даша, это Катя. Это Ой, моя Катя. А вот еще вы видите трое малышей. Смотрите, это говорит о важности Ладор-Вадор, да? Тура ради кого была дана? Ради наших детей. Ради наших детей мы самосовершенствуемся, мы продолжаем изучать традицию. Давайте ради наших детей, как можем, отпразднуем праздник Шивот. Мы можем зажечь свечи, испечь чизкейк давайте сделаем это. Мы можем поговорить о заповедях на своем уровне, давайте сделаем это. Мы можем созвониться, собрать в Зуме Лену, например, и Юлю, и кого-то еще, и поговорить а, о том, что мы узнали, там, о свитке Руда, о делах милосердия, любое Руд, свиток Руд нас чему учит? Любое доброе дело имеет далекие последствия, эффект бабочки. И то, что мы можем сделать, давайте сделаем для того, чтобы приблизить людей к Торе, да? Мы же изучаем ее не просто так, а для того, чтобы расти самим и э, растить окружающих рядом с нами. Можно я тебя а, дополню? Да? Есть замечательная традиция, которая говорит нам, что когда евреи стояли у Гары Синай, они были как один человек с одним сердцем. Ишехад имлев им И я думаю, что если каждый из нас в своем доме будет по-своему, так как ей комфортно, отпраздновать этот праздник живот, мы с вами сто процентов будем как один человек с одним сердцем. Поэтому, потому что люди, да, люди это язык, которым Всевышний говорит с миром. Вот не зря мы встретили этих людей сейчас. Нужно уметь читать эту информацию, знать и развиваться. Все будет хорошо.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 Это много-много точечек в правом углу. Посмотрите у себя, кто с компьютером. Элла включилась. А у нас видно все? Конечно. Так, вы просто у кого-то другой вид экрана. Вот ви... Виктория вик, вик, появилась. Вик, вик. Я вижу, вик, а я обсужу, вик, где Виктория? А вот Виктория, видишь, как все ну, появились. Вот она, вот она. Девочки, поздравляем вас. Хахш вот самых. Желаем только хороших новостей. И когда мы встретимся в июне, я думаю, что обстановка будет у всех гораздо лучше. Омэйн, омэйн. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, девочки. Спасибо большое. До свидания всем. И до 27-го. У меня рецепты. Всем, кому нужно, вышлю. Уже рецептов 20. Интересные. Ой, девочки, девочки.